Всем привет, друзья! Сегодня будем разбирать такого персонажа, как грейвс У нас сегодня детский на Грейзе. Так, ну что, с чего мы начнем? Наверное, с количества игр, которые я на нем наиграл, мне в принципе он понравился. Я на нем начал играть в третьем сезоне. Вот Грейв 80 игр, 52%. Но, скажем так, не все катки можно было затащить. Иногда игры просто сливались, как бы, да, то есть. Но к чему я веду? Грейвс является м, таким брузер кором да, то есть э, керри. У него большой очень урон, и это, в принципе, сейчас будем разбирать, и э, это, в принципе, увидим. Поэтому что мы делаем? Мы погнали в тренировку, и сразу же будем брать. Э, ну, возьмем смайт, далеко заходить не будем, он играется у нас на двух линиях, в принципе, можно, если поэкспериментировать, то можно еще что-то добавить. Но, по крайней мере, сейчас он играет на двух линиях: это соло-лайн и основное его назначение это лес. Он является вкладке лесников, наносит физический урон. И что не есть маловажно, это один из тех чемпионов, который может затащить катку соло. Но, скажем так, поначалу ему э, тяжело, без предметов. Он фармозависимый чемпион, то есть если вы играете в лесу, вы должны понимать, что вам нужно как можно больше э, зачищать леса. Но это мое личное наблюдение за 80 игр, которые я наиграл на этом персонаже. Так, э, с чего мы начнем? Мы, наверное, ребята, начнем с, с, -с, -с, -с. с, -с, -с. отключения бота, вырубаем бота и вырубаем миньонов, пусть они стоят. А после мы начнем разбирать его скиллы. Шанс критического удара 10, но это я купил уже. Хорошо. Подробную статистику мы пока его не смотреть не будем, не вижу смысла. Каждый, кто захочет, сам разберет, насколько он быстрый, насколько он мобильный. А с, азы основы я вам дам. После разбора скиллов, конечно же, мы перейдем на по сборкам. Напишите в комментариях, кто как собирает Грейвза и чем вы пользуетесь как-то в игре, какими-то, может гениальными мыслями есть леталити есть криты, но сейчас разберем почему в криты его лучше собирать, нежели в леталити леталити это у нас пробивание брони типа максимально жестко хорошо, погнали спасибо способности грейза грейз у нас владеет дробовиком, да, у него два ствола, если вы будете собирать э, грейза скорость атаки, вот собирать его в скорость атаки, э, у вас будет э, сокращаться немного перезарядка что такое перезарядка у него, как видите, два патрона. Вражеский манекен. Вы даете раз-два выстрел, и вот это вот является перезарядка. Время до того, как появятся у вас следующие два патрона. Понятно, да? Думаю, в принципе, всем понятно. Дальше. Это если вы будете собирать вот скорость атаки. И значительно, но зато значительно уменьшает время между выстрелами. Как это понять? Раз-два. Вот это вот время, время между выстрелами. То есть, если мы сейчас возьмем, даваем кучу денег, зайдем в какие-то физические предметы. Я не знаю там, что у нас дает скорость атаки. Раз, два, три, четыре, четы четыре, пять. Вот, накупили кучу скорости атаки. Смотрите, раз, два, быстренькая перезарядка, раз, два. Но, по моему опыту, Ему хватает одного предмета, и то даже иногда он не нужен. Знаете, типа, когда вы участвуете в файтах, не столько важен продолжительный файт, как, на, как быстрый. Если вы втащите 1000 или 1300 урона человеку в лицо, я думаю, он обидится с одного выстрела. Если что, с одного выстрела. Он немножко обидится и не захочет играть дальше. Давайте разберем пассивную способность. 12 калибр дробяка выпускает несколько пуль, 4 пули от каждой пули дополнительно боец получает урон 76% дополнительно еще от э, сборки вашей, да, то есть там, видите вот этот значочек оранжевый а, плюс 25% не пойми чего, ну, короче, не важно это, наверное, открыто, да это крит, плюс 25% открыто, критические удары увеличат количество пуль до 6 то бишь, если у вас крит шанс. Вот почему вы лучше в криты собирать, да. Крит шанс, грубо говоря, процентов, У вас вместо 4 пуль, 4 пуль, будет 6. Это очень круто. То есть увеличивает сразу урон. Строение получают от Грейза на 75% урона меньше. Потому что у нее реально типа большой урон считается. А самое главное пули не могут пробить насквозь цель. Что это означает? Это означает то, что если стоит противник. И за ним стоит противник вот здесь. Если вы будете стрелять в первую цель, вы во вторую не попадете. Но, если вы станете вот так вот тут, вот, вы сможете попасть по трем целям. Да. Интересно у нас получается. То есть, именно само положении Грейза, в каком он положении находится, пули идут, как видите, конусообразным уроном. К этому мы сейчас вернемся. Хорошо, с этим мы разобрались. Думаю, в принципе, понятно, да, то, что если вы подходите в притык к человеку, вы наносите максимальный урон, потому что все пули летят в одного. Если это критический удар, это 6 пули, если это обычный удар, это 4 пули. То есть много урона наносят, вот в притык, понятно, да? Если вы дальше отходите от цели, пули идут разбросом. Чем дальше вы находитесь, вот, максимальная дистанция у него, тем меньше он урона получает. Так, 47, видите, 34... 70. Понятно, да? То есть, чтобы нанести максимальный урон, нужно подойти к противнику впритык. Если он один, если вы где-то в тимфайте, то можете смело где-то вот так вот -от накидывать урон. К этому мы сейчас вернемся. Э -э, давайте посмотрим. грейвс Финит Комедия. Классный скилл. Очень прикольно называется. Смотрите, в чем его суть. грейвс запускает снаряд в направлении. Допустим, возьмем вот такое направление. Он наносит два раза урон один раз 34 и назад 67 то есть когда он возвращается назад он наносит больше урона если давайте перезарядку 0 поставим если э противник находится на дистанции э окончательной да то есть он АУЕ получит урон как видите три человека у нас получили урон и если вы Видите, что противник стоит где-то возле стены, вы такие бежите, такие смотрите, и у Як оно сразу возвращается в течение 0.25 секунд, это очень быстро. В принципе, если противник подошел к тавру где-то, вот он возле тавра стоит, давайте манекен туда всунем. Вот, он бегал мансил такой, решил что-то тпшнуться, вы понимаете, что у него хп очень мало, и вы такие, типа, подходите в тавр, и сразу много урона, то есть реально у него много урона. С этим скиллом понятно. Второй скилл, к сожалению, я прям так показать не смогу, но в принципе большинство из вас встречались с дымовой завесой. Как это работает? Мало того, что она замедляет противника. Противник, который в ней находится, он, видите, красный крестик глаз, и обзор и красный крестик. Это означает то, что противник не видит, что снаружи. То есть у него все затемнено. То есть находясь в дымовой шашке, он ничего не может увидеть. То есть он может только на глаз вспомнить, где кто-то находился, и в том направлении просто использовать свой навык. Прицелиться он не может. Просто так прицелиться он не может. Классная штука, особенно для тех, кто там, не знаю, там должен влететь, там какой-то мастер сейчас думает, сейчас раскастуюсь и, ну, типа влечу в кого-то за доджу, а тут хуяк дымовая шашка. Эм, вспомнился случай, когда я с помощью этой дымовой шашки играл, эм, файтился один на один против Камилы перефижной. И получилось так, что дымовая шашка, я с ней стреляюсь такой весь, танцую, бегаю вокруг этой шашки, и она немножко офигевает. Сейчас мы разберем сборку, которой пользуюсь я, и вы поймете, почему э, тот файт, который был долгий, с ней реально долгий файт, она думала, что победит, но не победила. Она дала ульту, и как бы я в ульту такой хоп-шашечку, и пошел танцевать вокруг этой шашечки такой... Ну, короче, да, Грейс в этом плане он очень хороший, Он такой, типа, брузер-кэрри-дуэлянт, э, я бы сказал бы. Ближе к мид-гейму лейту он прям очень больно харасит. Третий навык. Очень, очень, очень, очень интересный. На изготовку. Грейс совершает рывок в направлении, перезаряжая один из стволов. То есть, если вы потратили пулю, вы делаете рывок, у вас пуля... Э, появляется снова. Понятно, да? То есть у вас нет пуль, сделали рывок, появилась пуля. И видите, у нас он настакивается 6, 8. Вот что-то вот настакивается, да? То есть постоянно. Вот. И сейчас держится 8. Сейчас давайте это и разберем И на 4 секунды обретают настоящее мужество. Это дают бараню ему. Каждый стак дает ему плюс 6 брони. То есть со временем эта броня увеличивается до 18. То есть, э, считайте сами математику на втором уровне. Если 8, это плюс 80 брони, да, и пошло-поехало. Почти там 150 брони он получит, если вы сможете настакаться. Как это работает? Вы даете рывок, он у вас настакивается. Каждый выстрел по вражескому чемпиону, либо же по монстру, лесному монстру, сокращает... Э, Точнее, продлевает перезарядку этого умения, чтобы оно не спало. То есть, бьем волков, видите, оно стакается. Бьем волков, рывочек, бьем волков. Хорошо, в принципе, заходит, да, то есть... И сейчас посмотрим еще как раз красный баф. А, почему Грейзу, в принципе, нужен красный баф? А, так, что я туплю. У меня же куча смайтов. Потому что наложа, на лажа... На ложа, На ложа. Я хохол, мне простительно... Если вы накладете, накладете эм, урон просто на миньончика лесного, пока будет он гореть и получать урон, у вас не спадет э, перезарядка, точнее сам навык. Видите, пока наносится урон, он не спадает. То есть красный баф в этом плане очень хорошо помогает. То есть вы где-то перемещаетесь по лесу, вам нужен файт, у вас там уже куча стаков, ну будем говорить там, не знаю, штук 5-5. И, то есть вы наносите урон и побежали дальше Почему так? То есть вы не теряете стати и при возможном столкновении с противником Который уже будет, грубо говоря, уже где-то здесь бегать Там вражеский лесник Вы сможете уже с хорошей броней Где там броня? Сейчас 141 броня 141, типа, неплохо И сейчас мы дождемся, пока она спадет Сейчас 146 брони Ждем, пока она спадет. И вот 66 прошу к вашему вниманию. То есть в этом, я думаю, понятно. да То есть красный баб хорошо помогает. Чтобы стаки не спадали, нужно использовать либо навык в противника, либо же просто делать рывок. Я чуть не... Смотрите, видели? Х2, X 3 Вот это интересно. Там что-то пишется за это. Вообще, по идее, не должно. Завершив рывок к вражескому чемпиону, ага, к вражескому чемпиону, манекен считается за чемпиона, вы получаете несколько зарядов мужество. каждая папаша цель, э, и пуля снижает перезарядку на 0,5 секунд, то есть мы сейчас уберем перезарядку, делаем рывок, у нас 14 секунд кд, мы даем выстрел раз, выстрел два, а, так как пули у нас разлетелись в противника было много, э, много урона если в одного бить, ну, смотрите, мы так бьем троих и очень быстро распадают, да, сразу по полторы секунды, то есть два выстрела, минус три секунды перезарядки в принципе, очень удобно чем больше цели, да, тем тем лучше чем быстрее оно спадает, как бы, и все остальное хорошо, с этим, я думаю, понятно э, дальше ультимативная способность крейс выпускает взрывной снаряд, как это выглядит вот, как это выглядит Видим, да? Кстати, мне знаете, что интересно? Только что мы были настаканы, да. У нас увеличится. Вот с помощью а, завоевателя у нас увеличится сила. Видите? Физическая сила. Физический урон. Удобная штука. Сразу дополнительно. То есть настакиваете завоеватель, да, то есть, и погнали крошить, крошить лица. А, руны, ребят, ну, из основных это завоеватель и триумф. То есть, при добивании противника, вы восстановите себе жизнь. Хорошо. Ну, Круна, мы вернемся, я думаю, ближе к концу, то не есть проблема. Сейчас главное разобраться, как им играть и что, что, что использовать, да, то есть, как, как им перемещаться. Ульта, как она работает? Вы выбираете направление. При столкновении, вот так вот в обычном, вы нанесете врагу урон, она разорвется и ударит всех, кто находится рядом. Да, то есть вот соседний получил там 160 урона. Ну, опять же, у них брони, 100, 100 брони, это типа много. Делаем перезарядку 0. Если вы находитесь далеко и кидаете снаряд, он разорвется и нанесет урон. Но вот этот урон, который разрывается, он наносит меньше урона, нежели в цель, которая является вот на пути прям. То есть в первую цель нанесет больше урона. Если вкратце, вот просто первая цель получает больше урона. Если она получает 200, там... 11, то остальные там 166. Я думаю, в принципе, понятно. Вот 224, 174, ну, все понятно. То есть задний получает меньше урона. При этом Грейс у нас отталкивается. То есть если что-то комбинировать, то можно вот легко как-то сокращать дистанцию, уходить от дистанции, вам нужно куда-то убежать, вас там атакуют, вы такие даете гэдж кидаете ульту и хоп, и убежали. То есть уже сократили дистанцию. Так же самое это работает через ландшафты, маленькие ландшафты, то есть через которые вы можете, в принципе, перепрыгнуть, проскочить. То есть у вас уже есть сразу два мобильных... Видите, не получается через большой. То есть через маленькие вот такие вот вы можете перепрыгнуть, через большие не можете. Но даже на красный баф, вот кусочек, видите, вот тут. То есть через большой вы не перепрыгнете. Вот так вот, вот у вас не получится. Только через маленький. И так же самое с третьим навыком. Вот у него есть дистанция, вот, где вы можете проскочить. Так же самое, это здесь вы можете проскочить, здесь вы можете... Здесь вот так вы не сможете, вот. они а, смогли. Значит, это не, не, не, не, эта, не эта сторона. Где-то там дальше. Здесь, смотрите, видите, то есть когда появляется просветик такой синенький, вы можете проскочить. То есть, опять же, упираясь сюда, вы не проскочите. Можно сделать ошибку, то есть нужно находить именно тонкие части, через которые можно, можно проскочить. К волкам отсюда мы не проскочим, нужно обходить вот где-то вот сюда. Понятно, да? То есть через вот здесь тоже вот краешек, видите, только можно проскочить. Хорошо, переходим к сборке. С этим мы разобрались, да, то есть вы дальше сами заходите в тренировку, смотрите ландшафты, да, то есть где тонники у нас ландшафты, и те можно перескочить. Напоминаю, что дает перезарядку. Что касается нашей сборки, ну, моей лично сборки, она варьируется по-разному, но вот это идет классический вариант. Кровопийца. Почему кровопийца? Потому что он дает шанс крита, вампиризм, щит. Все-таки он является лесником. Леснику нужно стоять долго. Ну, или с лайнеру Он типа как брузер считается, да? То есть ему нужно стоять в файте как-то. И кровопийца в этом плане очень хорошо заходит, потому что 50 урона, шанс крита, вампиризм, щит. Прям комба вамба Покупая уже первым предметом, вы уже обретаете энную силу. Которая позволяет вам уже хоть как-то там... Существует. Ладно, сейчас выбираем перезарядку, чтобы это было более правдиво. И смотрим, как это выглядит. В принципе, можно спокойно настакиваться к криты. Смотрите, как заходит хорошо. Почему я люблю вторым предметом брать э, навори, быстрые клиники навори? Потому что они помогают шить третий навык. Третий навык это наша Мобильность. Это очень крутой, крутая штука, то есть э, Грей становится Overpower сильным и мобильным. Почему сильным с навори, с одним предметом навори? А, потому что третий навык дает ему перезарядку выстрела, а это очень сильно ему помогает. То есть если сейчас посмотреть, а, быстро нанеся с критами урон, у нас очень быстро кадашится третий навык очень быстро, да, то есть если так просто каждое поле сокращает на полсекунды, то у нас еще на воре сокращает на 15% от КД, то есть очень круто и очень быстро настакивается, то есть это сразу увеличивает мобильность и уроноспособность грейза. Эти два предмета, чем классные между собой, тем, что Кровопийца дает вам выживаемость, урон начальный, хороший, да, то есть вы можете пойти в лес, там если файт был неудачный, Пострелять по мобам, вы быстренько заселяетесь, потому что 15% ампиризма. Наворьи дает 45 у нас силы атаки. Шанс крита уже у вас полтинник. Ускорение ну, умений, оно лишним никогда не будет. И критические атаки сокращают перезарядку не абсолютных умений. То есть это первый, второй, третий навык наш. Вот эти два предмета, они автоматически сильно, прям хорошо заходят для Грейвза. Чаще всего я беру заряженный клинок Солари, это уже у нас мид game переход на лайт game. это уже, в принципе, конец игры, если же нет, если же нет, это будет видно по игре, и я, допустим, буду понимать, что мне нужно, допустим, вместо а, Солари, я понимаю, что у нас там какие-то танки брузеры есть, я могу взять себе Грань Бесконечности вместо Солари, Могу взять себе в коллекцию Глашатай И, допустим, закрыть это все стопроцентным критом с помощью танцора Танцор у нас тоже дает щиточек То есть кровопийца и призрачный танцор дадут нам щит И я такой, типа, мэн power, типа, чисто Бегу и харасю, короче Типа, я знаю, что каждый удар будет критическим Позиционка даст мне возможность вносить много урона в принципе, все понятно. Сейчас мы еще бота переобуем чуть в дальнейшем. И посмотрим, как это будет выглядеть на боте. Бот у нас кто? горы Нормально. Но опять же, вот эту сборку я использую только в случае, если я понимаю, что нужно моментально как-то вырезать противника. Это очень сильно и хорошо заходит. Так, ну, возвращаемся к стандартной сборке. Пожалуйста, Крис, пожалуйста. Возвращаемся к стандартной моей сборке. То есть я беру Салари. Э, да, то есть вот эти вот, э, три предмета, э, кровопийца, набор и салари, они дают стопроцентный э, крит. Вот использовал навык, сделал рывок, грубо говоря, у тебя уже два, два выстрела 10% крит. Что дает возможность сразу уже буквально перезарядить э, третий навык, пока вы накидываете, деретесь, э, стреляете. Как видите, очень быстро кадэшится. Просто успевай просто вот использовать третий навык мобильность шикарная плюс опять же салари нам дает скорость атаки это перезарядка и там как мы смотрели там между выстрелами тоже там перезарядка короче классная штука так ладно погнали дальше танец смерти он дает ему вампиризм это тот случай когда э, Грейс становится более выживаемым ботинок на вампиризм я чаще всего беру реально чаще всего то есть мне пофиг там маги не маги если просто если посмотреть всмотреться Вытягивание жизни 33% Ну типа, блин, 33% Это нехерово, если Сейчас мы пойдем просто в лес Вы сейчас просто посмотрите Какой урон наносится в лесу И поймете, почему Это нехреново В данный момент мы поскольку бьем 600 крит в первого, нормально Погнали дальше Последний предмет ситуативный, говорю сразу. Вот у нас нашор. Сейчас он нас раздымажит. Кстати, на нашоре очень хорошо э, на ворью работает, потому что стоя... Так, уходим, хватит. Нас раздымажили. Смотрите, у нас мало хп. Заходим к жабе. Чем ближе мы к жабе находимся, тем быстрее мы хилимся. Вот далее и прокастик небольшой, она умерла, у нас пол хп. Отлично, я думаю, да. 33% вампиризма в принципе заходит Если у врагов много магического урона Советую брать э, Зев э, Милмортиуса Он дает помимо того что он магическое Сопротивление магии да, То есть у него еще и щит от магии Но при этом когда срабатывает этот щит У вас появляется плюс 10 к физическому Вытягиванию жизни и магическому То есть адаптивное вытягивание жизни И блокирует и поглощает 350 магического урона Это может вам помочь если много маг урона. Грейвс пикается в случае, если у врагов Ну хватает физиков, то есть, если все магии, Грейвзу больно. Скажу честно: Грейвс не любит магов, он вообще их не любит. Но последний предмет ситуативен то есть, да, если вы знаете, что там какой-то муда есть, сарак и все остальное вот глошата смерти. И даже не, даже не пытайтесь там типа не взять его. Он нужен. Он хорошо усиля... усиляет Грейвса, у него прям. Увеличивается урон очень хорошо от него Иногда он даже может зайти там, вторым предметом, но не первым То есть первым по-любому а, заходит кровопийца при, при любых обстоятельствах, даже играя на соллайне я беру кровопийцу Потому что это помогает Грейвзу выживать, просто реально выживать а, Если не будет кровопийцы не будет вампиризма, ему придется постоянно летать на фонтан то есть, если вы побыли в каком-то неудачном файте, смогли от него уйти, зайдя в лес, зайдя на лайн, вы очень быстро захиляетесь и продолжите свой файт. Думаю, в принципе, с этим понятно. Ну, ничего сверхсложного, сверхъестественного, да? Окей. И если вы играете в лесу, берите замедление, оно лишним не будет. Выходя на ганг, вы будете замедлять противника, это очень вам хорошо поможет. Вообще, Грейв позиционирует себя как взрывной массовый урон. Физический такой. То есть у него очень много, как видите, по УЕ урона. При этом, я же говорю, если есть какие-то файтеры, вы можете вот вокруг своего дымка просто вот крутиться, тусоваться. Но если вы зайдете в дым к противнику впритык, он вас увидит, если что. Чтобы вы не думали, что он полностью слепой становится. Даже Лесин, как мы знаем, он слепой, но он все видит. Хорошо, в принципе, с этим разобрались, ботинок, ребят, собирайте ситуативный, это, кстати, может быть э, либо проторемень, рывок дополнительный, да, то есть если противник от вас текает, э, вы знаете, что он там какой-то с рывками, то есть вы даете раз, два, выстрел, там три, проторемень, замедлили, то есть отыграли, то есть это проторемень хорошая штука, если надо сократить дистанцию с противником. Ну а вообще улучшение всегда ситуативно. Это может быть и стазис Это может быть и живое серебро Не берите горгулю Потому что она увеличит запас здоровья Но уменьшает наносимый урон на 60% Не берите ни в коем случае горгулю Вам оно нахрен не надо Поверьте мне на слово Если вы дамажите, вы дамажите Сейчас мы просто переобуем нашего бота Накидаем ему миллион денег Пойдем мы его грохнем, чтобы он вернулся. А, так, он на жирненький пойдет. Думаю, денег ему хватит. Не знаю, что мы там накидали. Давайте ему повысим сразу 15 уровень. Отправим его на фонтан, чтобы он смог закупиться. И будет, в принципе, все ясно. Так, мы себе ставим неуязвимость перезарядку 0. Он стоит у нас под вторым товаром. Сейчас мы быстренько к нему подкотим. Первая кровь. Так, по идее, он на фонтане. Сейчас проконтролируем, чтобы он сделал все полный закуп. На фонтан заходить не будем, потому что умрем. Так, включаем бота. Все, он сделал все полный закуп, это хорошо. Погнали отсюда. Так, теперь мы что делаем? Мы вызываем опчиков, вызываем индюнов, сами же уходим уже. Ходим на нейтральную территорию, все, Гарен, успокойся, братан. Так, убираем неуязвимость, убираем перезарядку. Сейчас будем дуэлиться с половым э, гореном. Как, как будут происходить вообще наши файты? Мы будем э, своеобразно паукать его уроном, то есть, да, то есть максимально пытаться сократить с ним дистанцию, но при этом не подставляться. Потому что он стоит под таваром, Можно снести тавар. Что там? Ну, видите, он нас боится. Вот, с помощью проторемня и замедления я, я сократил дистанцию. и пережду, пока он рейснится. Вот сейчас он рейснется, он дает ульту. Это было больно, и он убегает. Ну, как сказать, эм, это бот. Да, то есть, если бы... Давайте, ладно, бот-танк. В принципе, мы видели то, что Грейс спокойно стал, раздамажил э, танка. Да, там, который, ну, он такой Так себе танк, конечно У него, смотри, куча предметов на урон он, он процентально хочет ультовать Давайте поставим лучше туда Бота Джинксу какую-то Не чемпиона А Джинксу. Джинксу Давайте Джинксу или акали какую-то чуть-чуть Давайте Джинкс Повышаем ей Миллион уровней Просто, чтобы понимали Как будет падать мягкие чемпион вражеский. Сейчас накидаем кучу денег, отправим пару раз ее на фонтан. Все, довольно. Обязательно берите фокус цель, которую вы бьете, потому что патронов мало. И это прям решает ис исход событий. Сейчас надо сделать закупку на один раз. Мы придем, замедлим проторемень. Вот, сука, выжила. Обновим себе статус. Ну, в принципе, она должна пойти до да, да, закупиться. Посмотрим, насколько она больно бьет. Выходи, джинкс. Выходи, подлый трус. Все, она фуловая. Uh, Урон у нее, смотрите, очень больно, да? Три выстрела. Грейс сделал просто три выстрела. И она упала. Um... Давай, накидывай. Хм. Вроде больно. И убило. Ну, ладно, при хорошем раскладе вообще... Вообще. Вы отыграете, переиграете эту ситуацию. Просто я сейчас сижу с утра, записываю вам поэтому я особо не напрягаюсь. Понимаю, что сейчас буду допускать какие-то ошибки. То есть, видели, мы раздамажились на очень-очень много ХП. То есть, вместо того, чтобы отхилиться, да, где-то там чуть-чуть отойти. Ну, в принципе, был бы там какой-то тиммейт свой. Притык, три удара. Просто вам нужно сократить дистанцию. Был бы какой-то тиммейт, как бы мы смогли это, может, как-то переиграть. Если там где какой-то станчик залетел, там случайно ну, сделал в него выстрел замедление и рывочек. Готово. А, мобов, если что, дробовик грейза откидывает. Кто не знает, он его откидывает. Вот. Он откидывает. В принципе, в принципе, думаю, с этим все понятно. Кстати, мобчиков вы можете подкидывать куда вам надо, если вы там случайно где-то кинули сторону, да, то есть и вам нужно как-то это все переиграть. Кстати, смотрите, самая интересная комбинация. Вы даете а, выстрел, даете третий, даете два выстрела, даете третий. И так, ну, чтобы вы понимали, мы ее почти убили, да? Ну... Короче, ладно, в принципе, что тут непонятного, я не знаю. Пишите в комментарии, что вам было непонятно. Заходите ко мне на стрим. Э, стрим у нас проходит на Твиче регулярно с понедельника по пятницу. Э, в принципе, ну, не знаю, что вам просто еще такое рассказать. Как бы Грейс он в принципе простой в реализации, просто пармозависимый чемпион. Комментарии, лайки, я жду, посмотрю, увижу. Если будут вопросы, отвечу. Постараюсь ответить на них. Давайте напоследок ее грохнем. Она не расслаблялась. На тебя, женщина. Бам. Соло. Всем спасибо. Всем пока.